У меня в руках набор миниатюр для ухода с сухой кожей. Это отличный способ познакомиться с нашей косметикой или взять ее с собой в какое-то кратковременное путешествие. Здесь находится очищающий гель, бессульфатный, мягкий гель, которым можно умываться утром и вечером, нанося его на влажную кожу, предварительно спенних в руках. И он не нарушает баланс микрофлоры, он прекрасно очищает чувствительную кожу, не вызывает чувство стянутости. Дальше в наборчике есть... Сыворотка интенсив омоложения, которая очень экономична, этого тюбика хватит 5 мл достаточно надолго, потому что буквально несколько капель нужно на все лицо и шею. Содержит она два вида гиалуроновой кислоты, ультра и высокомолекулярная, содержит бета-глюкан, который повышает кожный иммунитет и фит-культура яблока, которая укрепляет кожу. Дальше мы можем сыворотку закрыть кремом. Здесь у нас в наборчике присутствует крем спа апельсин питательный массажный спа апельсин крем, который представляет собой ламелярную эмульсию, питает кожу, очень хорошо для сухой кожи подходит, а также он достаточно хорошо подходит и для нормальной кожи, и даже на комбинированную кожу его можно нанести при желании. И э, приятным бонусом в данном наборе есть маска к удовольствию. Маска к удовольствие тоже в количестве 5 мл, но в отличие от всех остальных средств этих 5 мл хватит на одно полноценное нанесение. Потому что эту маску мы наносим толстым слоем. И использовать ее можно после очищения кожи или после глубокого очищения кожи. Как увлажняющую, завершающую маску и маску, которая хорошо оживляет цвет лица. Она наносится толстым слоем, потом влажной салфеточкой, то есть полотенчиком с водой и хорошо отжатым мы ее можем снять и нанести опять-таки сыворотку и крем или просто крем.